Всем доброго дня с вами Алексей Федорцов это видео обзор и отзыв по статистике а, моего нового клиента он а, пожал оставить свою нишу инкогнита, поэтому я вам покажу только статическую результативность без а, сайтов и потом включу его аудио -отзыв. А, на самом деле очень приятно работать с такими заказчиками которые всеми силами стараются а, поднять свой бизнес очень заинтересованы в этом и прилагают максимальные усилия. Пройдемся по статистике. Мы работаем с ним по двум направлениям. Это таргетинг ВКонтакте и Яндекс.Директ. Ну, а также разработка сайтов. Вот одно из направлений, по которому мы с ним запустились. Срок с 28.05 по 0406 это сегодня получили 38 лидов. На графике вы видите цену цели и количество конверсий. Да? Средняя стоимость заявки составила 106 рублей. Всего 38 конверсий за этот период. И второе направление. По нему 30 конверсий. Средняя стоимость 275 рублей. Цена бывает разная. Мы работаем над улучшением эффективности. Теперь перейдем к самому аудиоотзыву. Я его включу, чтобы вы послушали, какую обратную связь а, человек дает по нашей работе хотел бы оставить небольшой фидбэк отзыв о работе с алексеем федорцовым я был подписан на его канал какое-то время и там он рассказывает как самому все сделать и хотел все сам настраивать и... но оценил просто и по его роликам в принципе можно это сделать. То есть, но оценив объем работ, и как бы все равно ты не имеешь опыта, то есть знания ты имеешь через вот эти ролики, а опыта не имеешь, и получается, что ты будешь, ну я так посчитал про себя, что в любом случае буду ошибаться. Ну и на бюджете эти ошибки на рекламном будут да, стоить мне денег. И просто посчитав как бы математическое ожидание, примерно прикинув, что то есть цена ошибки, на которые будут неизбежны без опыта, эти потери на ошибках перекроют как бы оплату настройки ведения компании, сопровождения. вот И в принципе, за время, пока был подписан на канал, сложилось очень теплое, приятное впечатление об Алексее. И как бы сомнений не было, обратился и с Алексеем работали, и сейчас работаем. Ну, у меня ощущение такое, как всегда были знакомы, то есть ноль проблем, и кажется, что их в принципе не может быть. То есть как бы человек контактный, ну и как специалист абсолютно устраивает, то есть вникает в твой бизнес, да, в твоих клиентов, вот, то есть грубо говоря, даже не считая прямые прямое оказание услуг, да, им, то есть его советы, они как бы за счет его опыта, да, имеют такую ценность, ну, для меня лично, что ну, многократно перекрывают ну, тот гонорар, который платится. Вот, поэтому как бы всячески могу советовать, но только если вы готовы отрабатывать, да, то есть со своей стороны, с офлайновой, то есть звонить оказывать услугу или продавать товар потому что как бы работа идет ведется со всех сторон поэтому недостатка в лидах э, нет вот нужно быть к этому готовы о чем его вот одно из последних виде видео на ю что ну, ну, нужно нужно быть готовым к этому много работать Ну что к этому добавить? На, на этом все. Очень приятно получать такую обратную всю связь. А, и это показатель качества самого заказчика. Со своей стороны я стараюсь по максимуму отрабатывать, чтобы получать максимальный результат. С вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк. Подписывайтесь.